Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Великобританский танк 10 уровня, а, средний, Центурион Action Икс Карта Штиль, игрок Старк Вилл Хоть разработчики тут и горок всяких холмиков понасыпали, да, но все равно есть вот это место Начале, так сказать, разъезд Где есть возможность пострелять Кому-то пострелять и кому-то получить Здесь на этом месте обычно, ну, всегда получается Тяжелые танки страдали Здесь еще нужен какой-то... Какой-то горочка Так-то вроде все обычно сейчас успевают проскочить, но вот такие танки, да, как вот Мышонок сейчас ехал, ну или Маус, старший брат. У них с этим могут быть определенные проблемы. Что тут делает т 44 У него УВНы, ну, вообще некомфортные, чтобы вот здесь вот отыгрывать на этой позиции. Тем не менее, да, что-то там высунулся, выстрелил. Попал куда не попал, непонятно. Ну, для нас это в принципе и не важно. Снаряд взрывается в землю. Где еще два вражеских тяжелых танка? Вот, двое засветились на левом фланге Т-56, а МХМ-4. А еще два. А, ну мышонок, да, который вначале получал. Ехал, он теперь боится там высунуться. <laughs> За горкой спрятался и сидит. У него прочности очень мало осталось. На 1-2 выстрела. На счет уже 2-4. События развиваются. Так сказать, средними темпами. Не удается пробить Т-44 Да что-что, а башню он танковать может Периодически Производит выстрел АМХ по кустам Ну там как минимум находится одна птшка, А может и не одна Неприятно получать, конечно, от арты чемоданы Ну, в любом случае, от любого танка неприятно получать Ну, от арты вдвойне почему-то Особенно Когда ты находишься за укрытием, прострел вроде, да, все делаешь Нормально, прячешься и отыгрываешь там аккуратненько от башни А тут, сверху тебе прилетает На триста Это хорошо, если на триста я уже два раза сказал, да, это слово. Попадос. Знаем мы такие шутки. Ну, на левом фланге вроде там у союзников все нормально. Идут вперед, но навряд ли это надолго. Вот как бывает, вот особенно на этой карте, левый фланг прорывает, идут вперед, а там их парочку ПТшек на базе встречают, которые стоят, вот сидят в кустах. Как раз там вот Т-103 и, возможно, там еще сидит вот этот УАЗик. А, не, не УАЗик. УАЗик-то тяжелый танк, да? Сейчас посмотрю. А, не, ПТшка, да, еще плюс бабаха. И атака захлебывается, мягко говоря. Да, я на карту сорю, думаю, как сюда мог попасть АМХ, а он под, под горой, получается, там внизу светился. Сюда он наверх не, не заезжал. светить никого сверху отсюда не удалось а и решает спуститься вниз вот. вот бывает на больших картах из-за этого бои иногда заканчиваются в ничью когда все сидят по кустам, у всех хватает терпения на то, чтобы не лезть вперед. Все сидят и ждут. Тут два варианта. Либо находятся нетерпеливые, которые лезут вперед в надежде, не знаю, там, кого-то засветить или просто им надоело сидеть в кустах, скажут, лучше я пойду в другой бой поиграю. Либо, если хватает терпения, все сидят в кустах и бой потом в итоге заканчивается в ничью, потому что Потому что время заканчивается, да? ха, -ха все логично. Так, счет 5-7. Вон, союзный 277 й там полетел вперед. Ну, не просто так. Добрали там АМХ. С двух сторон зажали в три тяжи. Много Центурион, конечно, по кустам настреливает. Вообще снаряды не жалко, не знаю. Я если по кустам стреляю, ну так там раз-два выстрелил и, и все. Потому что мне как-то кредитов не хватает, чтобы вот так вот тратить их пустую. Мне еще надо и нафармить пару танков, выкупить. Которые я в свое время продал. К примеру, Т-62А и Т-110Е4. А это 12 миллионов. Не считая еще плюс на них надо поставить модули. Это... Еще выстрел по кустам. Ну, насколько это эффективно, можно понять Только посмотрев уже результаты боя Ну, еще и неплохо посветил уже На полторы тысячи Центурион Есть пробитие по 53 ТП Можно еще Добрать, вот так Счет почти равный. 9-10. По прочности тоже команда там, ну, слегка уступает. Вот, пожалуйста, засветилась одна из ПТшек. Который уничтожила еще одного союзника. Остались четыре против шестерых бабаха только ни разу не светилась еще в этом бою. Арту я не считаю. А вот и бабаха, собственно, персоной. почти половину прочности за два выстрела у бабахи удалось снять. упорно, упорно едет сюда ВЗ. удается, удается уклониться, так сказать, от атаки. просчитался ВЗ. ну и отправляйся ты, дружище, в ангар. Не сделав ровным счетом ничего. По крайней мере против Центуриона. Один. Один против пятерых. Не сказать, что там серьезные противники, ну помимо Бабахи, да, там Бураск на два выстрела, Бабаха на два, нет, скорее на три. Ну и плюс две арты. Ну, не все так просто. Ну, здесь, по крайней мере, у Центуриона есть укрытие от арты. В арты сюда точно прострелов нет. Поехали они искать АМХ в другую сторону. Фугасом не удалось бабаху пробить. Все-таки одна Арта умудрилась сюда чемодан закинуть. Еще Иксор с золотым снарядом пробивает на 236. Но и все равно еще прочности достаточно. Мне все хочется назвать Центурион АМХ, АМХ. Просто вижу цифры Центурион Акшн Икс. Они АМХ. Бураск решил базу попробовать захватить. Ну а что, вот сейчас, да? Езжай вдвоем, вставай на захват. Не факт, что Центурион успеет. Плюс ему придется... Вот это тут арта, Бураск Сейчас, конечно, повезло, что первым выстрелом Бураск Центуриона не пробил А то у него прочность вообще посталась там Тараном здесь, по-моему, Бураск добирает Но критована боеукладка, перезарядка будет очень долгая Надо ехать сбивать захват еще, к тому же Не забывай, что где-то за спиной третья арта Ой, третья, вторая. Одна минус. Что-то там, да, совзводный объект 277-й недоволен. Что-то в чат там пишут какие-то непотребства. Ехал с захвата и вот так вот подставился. Вроде бы спрятался, да, ну сидел бы ты хотя бы в кусте. Прилетает чемодан, Центурион остается в живых. конца боя, остается 2 минуты сработала сирена, но Центурион знает в каком направлении надо двигаться тем более арта там не самая быстрая Центурион побыстрее наверное будет все-таки не даст ей скрыться, вот пожалуйста обнаружено, сидит тут за елкой